Народ, всем привет! Добро пожаловать на стрим! А сейчас мы разберем прокачку оперативников поддерживать. Естественно, напоминаю, что это тестов билд. Первый взгляд на то, как можно оперативника прокачать без учета навыков. То есть, это неполноценный гайд, просто выбираем прокачку. Ну, пойдем по поддержке у нас, естественно, что у нас? Увеличение базовой скорости передвижения, либо увеличение времени действия способности. Я все-таки думаю, наверное, на, на способность. Раз говорю, вы можете писать свои варианты даже очень сильно приветствуется как бы вы прокачали того, того или иного оперативника какую интересную сборку например придумали вы так да, понятно стамина далее мы выбираем увеличение время действия способность либо стамин но ну, здесь я скорее всего на, на стамину попробуем сейчас посмотрим вас иминирует союзника даже когда сам так ну, это понятно Время, увеличение времени действия способности Уменьшение стоимости применения способности Либо э, стамина Давайте здесь мы увеличим Можно конечно сделать очень мега бронированного Живучего оперативника Но к сожалению Более медленного Так Увеличение времени действия способности 2 секунды Это уже существенно И увеличение запаса прочности щита который дает способность Ага Здесь давайте, естественно, пойдем по прочности. Уменьшение затрат на применение рывка, либо увеличение времени, за которое перетенет, может добраться до укрытия, если не стоя. Однозначно, даже не задумываясь, естественно, снижаем расход стамины. Все-таки 14, это много. Мы не очень мобильны. Соответственно, э -э -э, если выбирать между... А, один магазин. Стоять, стоять. Да, один магазин важно, важно. Я почему-то думал, по пойдет. Так, ладно, следующее: увеличение скорости рывка, или уменьшение максимальной запаса выносливости. Все-таки здесь. Ага. Угу. Скорость рывка. Нет, нет, здесь мы пойдем по стамининам. Увеличение сопротивления взрывам во время действия способности, либо увеличение сопротивления урона в голову во время действия способности. Скорее всего, мы выбираем последнее сопротивление урону при попадании в голову. Да, подрыв это, конечно, хорошо время способности, но время способности никто очень часто по нам ракетами и не стреляет. <свист> Далее, уменьшение отрицательного эффекта замедления. Да. И последнее. Отмет, отмена блокировки применения рывка, накладывающего на себя оперативник в примирении способности, либо снижение длительности получаемых секунду противником негативных эффектов, оглушение и замедления на плюс 22. М -м. Отмена блокировки рывка. Однозначно. Отмена блокировки рывка. А, еще стоит посмотреть сейчас здесь, да, у нас. Ну, 600? Да нет, 600 нормально. 600 нормально. Я считаю, вот таким билдом можно поиграть. По навыкам еще раз разберем позже. Так, выбираем сварога. С У нас все очень просто, да? длительность 6 секунд, не так уж и долго в стоке, да? И время восстановления 35. Поехали. Ну, соответственно, извиняюсь. <coughs> так, увеличение скорости передвижения при использовании пистолета, однозначно, да? Максимальный запас выносливости, либо увеличение базового запаса резервов, здесь все стандартно здесь у нас пойдем по здоровью вот тут вопрос выносливости либо ну, десяточка того стоит так далее увеличение длительности негативных эффектов спецсредства на 2 секунды либо увеличение количества попаданий по цели с пулемета необходимо для наложения нового эффекта сопротивления естественно нижнее мое мнение увеличение времени действия способности дам увеличение скорострельности и спецсредства либо увеличение радиуса поражения валим а вот тут тут ну, конечно стоит подумать так ну 4 метра и три нет я все-таки наверное давайте у скорострельность так, и последнее, как обычно, одно из самых сложных. 10 очков здоровья. Увеличение времени действия способности плюс 5 секунд. Либо ускорение восстановления способности. Ну, знаете, я в обычное время я бы, наверное, взял э, ХП. Но здесь я пойду именно по... По способностям. Я считаю, на носороге на надо поставить именно вот так. Здесь ХП не столь важно. Выбираем следующего. Теперь еще у нас спутник. Так, кстати, напоминаю, что на ВКплейке у нас проходят розыгрыши монет. Поэтому не забываем, проходим по ссылочке, заранее регистрируемся. Выносливость, здоровье, либо стаминка. Давайте по здоровью. Так, дальше... Увеличение базового запаса здоровья. Плюс 5. Увеличение запаса прочности дрона, запускаемого при применении способности. и Либо стамина. Давайте возьмем еще плюс 5. Уменьшение затрат на применение рывка. Однозначно. Девяточка уже плюс-минус нормально. На время работы дрона. Здесь, если не убираем. увеличение урона при детонации дрона, запускаемого при применении способности. Либо... Выносливость. Я думаю, возьмем на дрона. Так. На цель, попавшую под воздействие спецсредства, накладывается эффект слабость. Нет, очки выносливости. Либо урон в секунду. У -у -у. Точнее, не урон в секунду, урон. Ну, правильно, урон в секунду, разовый урон. Так. Выносливость. Уже нормально. К 600 приближаемся. Ускорение восстановления. Далее. увеличение урона при детонации дрона запускаемо при применении способности. Либо... Детонация дрона отнимает очки выносливости у противника. То, Конечно, прикольно, если отнимают выносливость. да, Это делает более слабым противника. Но мы, наверное, пойдем по разовому урону. Итак, пойдем не на негативные эффекты, а на... Хотя сколько у нас там было, кстати? А, нет, ну тут... мне, ну слушайте. Не, заманчиво соточку сделать из тебя пешехода. Но в идеале, конечно, лучше наносить урон. Увеличение боекомплекта, либо взрыв спецсорез создает огненную завесу. Длительность завесы 10 секунд. Ой-ой-ой. А вот это будет интересно протестировать. Чисто тестовать. Ну, слушай никто не ожидает. Вот, вот этого явно никто не ожидает. Далее. Здоровье. Дрон накладывает эффект растерянности. Все ради... Всем противник в радиусе. А, у, -у приятника увеличение урона при детонации дрона запускаемого при применении Слушайте, но ну это прям, блин, давайте чисто пойдем на подрыв, чисто пойдем на подрыв. Конечно, вот это тоже интересная вещь, растеряны, что они не могут применять способность, это, ну, дорогого стоит, да, но мы все-таки пойдем не на массовый, а на разовый урон. Ну, а теперь спутника можно бояться. Такое ощущение, что на него прилепит э, Мину Фаро. Поехали дальше. Наш китяра, наш мужичок. Батя, батя. Сейчас прокачаем, батю. Так, стамина, понятно. Сюда-сюда. Далее. Увеличение запаса прочности щита, который дает способность. Увеличение максимального запаса выносливости. Либо увеличение запаса здоровья, с которым оперативник возвращается в бой после реанимации стандартно. Плюс пятка здоровья, ну ни о чем. Лучше подумаем не о противнике, а о себе. Э -э -э Тут выбор либо соточка, да, у нас. Так, а что у нас здесь? Кровотечение. Ну, тоже приятненько. Ох, ох, ох. Нас два раза дают, да? Здесь дают 75 и здесь дают 75. Где дают прочность щита, здесь мы... Кровотечения. Давайте лишимся кровотечения, но по итоговой возьмем все-таки чуть больше прочности щита. А здоровье. В любое время непременно стрельбы, помимо неплосного эффекта улучшения, на первый получает на 10 меньше урона от стрелкового оружия. Вот давайте поэкспериментируем вот таким форматом. Увеличение максимального запаса выносливости, либо кровотечения. Кровотечение от мин, это, конечно, приятненько, но здесь мы возьмем себе стаминку, чтобы дойти до соточки. Здесь мы немножко за мобильность. Так, увеличение скорости восстановления выносливости союзникам либо особая черта, при применении способности оперативник восстанавливает 10 очков здоровья. Вот это, конечно, в пвпхе э, иногда, конечно, работает, но по большей части этим не пользуются. Там слишком динамичные бои, поэтому не, не до стамины. Так, уменьшение количества попаданий по цели с пулеметом необходимо для наложения негативного эффекта. Либо ускорение восстановления способности. Ускорение. Так, уменьшение затрат на применение рывка, либо увеличение радиуса действия эффекта способности. Нет, вот так возьмем. А, тут, конечно, кроются небольшие сомнения у меня, да, по поводу, можно взять себе стамину. Но стамина нам уже по факту соточки хватает. А от прочности считай, надо, может, может, заролять. Так. Увеличение базового запаса здоровья плюс 10. Ну это да, вот уж она как бы соточка с одной стороны. Мину нет. по не, не, не про мину наше дело вот мы сейчас будем играть от щита при условии что так стандарт у нас длительность 45 секунд время восстановления у нас не 55 а 45 мы поиграем именно от щита конечно это по дефолту 10 да, но мы возьмем чистый 15 попробуем сыграть именно таким билдом Конечно, большой вероятностью, что этот билд у меня в итоге поменяется, да, но интересно будет проверить именно в такой сборке. Так, вот тут уже пророк, тут уже поинтереснее, посмотрим, что сделали с этой убер-машиной. Так, увеличение затрат на применение рывка. Либо увеличение урона спецсредства. Затрат на рывок, естественно. Десяточка уже нормально. Радиуса завесы, так, увеличение радиуса действия дымовой завесы, создаваемой в, резу, в результате активации способности. Либо увеличение времени действия способности. Радиус. Увеличение базового запаса резервов. Либо увеличение боекомплекта. Я за запас резервов. Увеличение радиуса поражения спецсредства, либо увеличение урона. Mm. Так, так, так. Наверное, на урон пойдем, а не на радиус. Увеличение радиуса действия дымовой завесы, с вами увеличение радиуса, либо увеличение времени действия способности. Я думаю, на радиус. Так, увеличение базы запаса резервов. Ну, тут, наверное, мой комплект все-таки один возьмем. Хотя с другой стороны... 2, 2, 1. Блин, ну, а давайте попробуем. Ну, блин, я не знаю, тут спорно. Все зависит от стиля игры, как часто вы бегаете. Но иногда резервов может не хватать. Ладно, пока давайте сделаем так. Если что, всегда можно переиграть на один резерв, если нам будет не хватать. Думаю, пожертвовать одним жетончиком можно. Так, увеличение радиуса поражения спецсредства, либо увеличение урона спецсредств. Мы сделаем на... на урон. Увеличение сопротивления урона в дыму во время действия плюс 10, либо во время действия способности союзники, находящиеся в радиусе вокруг. Получат возможность ввести сквозь дым. Да нахрен нам нужны такие союзники, да? Вы вообще верите в своих союзников? Это, по-моему, явно лишнее. Вот, выбираем себя, волк-одиночка. Так, увеличение базового запаса, либо боекомплект. Давайте еще раз боекомплект. Тут, что мне нравится, здесь выбор несложный. Либо боекомплект, да, дополнительный, дополнительный, грубо говоря, газ, да, либо плюс 2. <coughs> так что всегда можно быстренько подкорректировать без особой нагрузки на наш билд. Далее, уменьшение стоимости применения способности. Увеличение урона спецсредства, либо ускорение восстановления способности. Конечно, восстановление способности тут даже думать не надо. Ну, и последнее, самое сложное: увеличение максимального запаса выносливости оперативника 125 это, это мощно. Это дает нам возможность по спецсредству двигаться. Либо увеличение базового запаса здоровья. Либо увеличение сопротивления урона в дымо время действия способности плюс. Mm -hmm. Так. Ну, я считаю, вот это будет сборка более оптимальная. Да нахер, давайте вот так вот сыграем. Не, блин, нет, все-таки вот так вот, я думаю. Плюс 4. Плюс то, что у нас с э, стабильной мы пожертвовали. И в угоду того, чтобы не потерять мобильность, давайте поиграем все-таки, наверное, вот так вот. При газа, но, но более свободно можем передвигаться. Здесь еще раз говорю, очень спорно. Кто-то посчитает, что, ну, какие, куда, пророк без газа, да, но я считаю, пророк, самое главное, это дым. Отлично. 13-11. Ну, попробуем, попробуем сыграть так. Всегда можно, как говорится, переиграть. что, красавчик, Штерн. По Штерну у вот, нас еще раз давайте посмотрим. По способности. Главное, что, в общем оружие противника повышается. Но это, скорее, будем использовать уже для для навыков. Там есть возможность увеличить скорострельность. И в сочетании с этим это будет просто. Просто бишеп. Из нее можно сделать просто бишопа. Так, поехали. Здесь мы берем очки здоровья. Здесь давайте еще здоровье подкинем. Плюс десяточку сделаем. Так. Уменьшение затрат на рывок Однозначно 11 Далее. Эх, это эльфийский. Апгрейдс обилити перк. Иммунити. Так, оперативник или союзник под действием счета получает временную невосприимчивость к эффектам отравления, горения, кровотечения. Давайте поставим вот это, не знаю, что это, но потом посмотрим. Сделаем ставку на темную лошадку. Да, увеличение дальности применения. Либо увеличение времени действия способности. Конечно, время и действия. Дальше, конечно, это хорошо, но я считаю, что надо продлевать. Будь рядом, если хочешь получить плюшку. Верить может управлять траекторию снаряда при стрельбе и спецсредства. Либо увеличение радиуса поражения. Убираем радиус поражения. Да, конечно, управлять хорошо, но это прям надо обладать. Надо прям обладать. Я, к сожалению, таким не обладает. Или там с базы на базу кидает и тому подобное. Это маленькая горстка людей, которые так балуются. По большей части все пользуются стандартом, поэтому это более универсальный. Так, так увеличение э, скорострельности основного оружия противника, оперативника при применении способности, а, либо увеличение запаса прочности щита, который дает способность. М -м. Ну та, тот бил, который у меня в голове есть по навыкам, по навыкам, я все-таки за скорострельность, хотя заманчиво. Далее, ускорение восстановления способности, либо уменьшение стоимости применения способности, ускорение. А, цель, находящаяся за укрытием, получает дополнительный урон при разрушении. Либо увеличение скорости передвижения оперативника или союзника под счетом способности. Скорость передвижения, ну, нет, давайте возьмем. Не, давайте вот так вот возьмем. Скорость передвижения. Предлагаю поиграть от обилки, а не спецсредства. Так, увеличение запаса прочности счета, который дает плюс 15, либо увеличение базового запаса здоровья, я, я защиту. Нам о том, мне кажется, хватит. Чисто поиграем от обилки, прокачаем его обилочку. Увеличение максимального запаса воносливости, либо уменьшение затрат на применение рывка. Блин, 75 это... Я пока все-таки расход либо изначально 75, мне, наверное, все-таки поведем по 75. А увеличение времени действия и способности жирника, увеличение дальности применения, либо ускорение восстановления способности. Ну, все-таки давайте поиграем от длительности. И последнее, увеличение базового запаса. Ага, и увеличение боекомплекта. Ну, тут давайте поиграем боекомплектом. Хотя, судя по, на по нашей этой, блин, ну, хочется вот в этой веке, реально, хочется увеличение безопасного резерва сделать, все-таки десятка. Ну, тут все зависит от вашего стиля игры. Я лично сейчас выбираю увеличение боекомплекта, но хочется вот, -вот какой, хочется сделать себе здесь 12. Все-таки, чтобы это все применять с нашей перезарядкой и всеми остальными плюшками, надо иметь... Ну, хороший запас стамины Хотя бы каким-то... Ну, будем, будем экономить Здесь Так, вот такой штер у нас получился Половины мы уже, говорится, экватор пройден Посмотрим, что можно с Бурбоном а в первый ночной стрим мы вот сделали Вот это, давайте посмотрим Тут, ну, стандартника Далее Выведение противника из строительства Время действия способности увеличивает скорость передвижения Союзников Либо... Снимает негативные эффекты. А, секунда, а также дает временный иммунитет к этим эффектам. Ну ладно, уже выбрались, пока не будем менять, хотя для меня сейчас заманчиво, я просто не дочитал прошлый раз. А также дает временный иммунитет к этим эффектам. Иммунитет к увеличиванию, замедлению и капкану, ну да. Но, все-таки, по большей части, мне кажется, все-таки скорость зарешает. Дальше, увеличение максимального запаса выносливости. Хотя, блин, и то, и то такое. Очень спорное, очень спорное. Нахрен вообще по больше части надо. Увеличение максимального запаса выносливости оперативника, да. Дальше, увеличение радиуса действия особой черты. Ну что, нам нафиг не надо. Либо увеличение длительности действия особой черты. Ну, Возьмем длительность. А, так. Задержка срабатывания, это приятно. Дальше выбрали увеличение запаса, здоровья, либо все-таки э, очков выносливости. Блин, слушайте, я, наверное Я, наверное, все-таки возьму здесь на выносливость, а не на жизнь. Боекомплект. Время действия способности плюс 5 секунд. Да, здесь мы сделали плюс 5. Мне кажется, это важнее, чем время восстановления. Хотя, с другой стороны... Да нет, мне все-таки, мне кажется, вот так вот сыграем. На длительность. Затрата на применение... Ну, например, 16. Это что такое? Уменьшается затрат на применение рывка, либо уменьшается, стоимость применения способности. Все-таки на, на рывок, Здесь у нас э, выбор между средством либо стамины, но, блин, будем играть медленный геймплей. И последнее, увеличение времени действия эффекта способности плюс 0,3. Либо успешное наложение оглушения на цель восстанавливает оперативника очки выносливости. Ну, выносливость, конечно, приятнее, когда это почти фактически восстановление, ну, практически еще одно применение способности, но здесь я все-таки за увеличение негативного эффекта. Иногда может его не хватить. Даже для меня это еще спорно. Так, следующий бишоп. Бишоп, наш красавчик бишоп. Так. Поехали. Стаминка. Увеличение скорости при получении урона от пуль. Далее, увеличение радиуса действия эффекта сп... радиус, либо сеточку выносливости радиус. При смерти от убивания перед тем бросает, ну это понятно, средство. Увеличение базы запаса резервов, либо увеличение числа одновременно лежащих на земле устройств от способности. Уф, уф, уф, это приятненько. Однозначно сюда пойдем. Увеличение времени работы устройства. Ну, это понятно, что стандартно. Увеличение скорострельности. Далее, увеличение дальности броска, либо увеличение максимального запаса выносливости. Пойдем по негативной составляющей. Добивание противника заполняет боезапас основного оружия оперативника ну, это полезная вещь так уменьшение времени нагрева с, э, стрельбы основного оружия секунду а два магазина один магазин Либо увеличение радиуса действия эффекта способности... Блин, описание, конечно, увеличение нагрева стрельбы. Сказали, замена бы емкости магазина. Хотя это... <клес> Хотя и так понятно, да, если визуально смотреть. Увеличение радиуса действия эффекта. Либо увеличение минимальной... А, изначальная скорострельность. А, ну в, люб... а, в любом случае. Вот, стоять. То оно нам дает? Плюс 100 минус магазин. Плюс 100 минус один магазин. Плюс 100 минус один магазин. А, это скорее всего... Ус... Господи, только щадо меня доперл Это скорее уменьшение времени для ускорения расстрельности. Все, я понял. Так, так и подумал, но просто оно не, держится, не прописано. Увеличение радиуса действия эффекта, либо уменьшение минимальное. Ну давайте оставь, оставимся вот, вот так вот. На спецсредства, да, наверное, пойдем. Ну, десяточка, это плюс-минус нормально. Далее. На цель ее команду уничтожившего устройство способности накладывается эффект метка, виден ее противнику. Либо на цель ее команду уничтожившего устройство способности накладывается эффект эми и растерянность. А Давайте сыграем вот так. Далее. Увеличение максимальной скорострельности при длительной непрерывной стрельбе из пулемета, стамина, либо увеличение базовой скорости передвижения. Ну, блин, однозначно нет. Максимальная скорострельность, либо выносливость, блин. Давайте, в этом и фишка нашего оперативника. Увеличение замедления способности и увеличение длительности эффекта особой черты. плюс две секунды. Так. А вот тут, блин, надо подумать. За, увеличение увеличение замедления. Давайте замедление. Блин, блин. Вот тут, блин, тут то думаешь, что увеличение. Да нет, давайте вот так сделаем. Вот ну, такой у меня билд. Бишеп. Так, дальше пошли на Бастиона. Бастион особенно хорошо раскроется под навыками, как, много, как и многие, в принципе, да. Так, увеличение времени действия способности Нет. Давайте поставим. Ну, тут, конечно, расход у нас 20, блин. Так. Уменьшение отрицательного эффекта замедления, кладывающего на пиротейника при применении способности. Так, уменьшение затрат на применение. Ну, я все-таки не вот. Слишком мало я на нем играл. Вот можно этот билд, наверное, даже не смотреть. применение рывка, увеличение отражаемого щитом урона время действия способности, либо увеличение скорости притяжения в приседе. <coughs> затраты на рывок уберем по конечностям. Утяжение длительности получаемых противника негативных эффектов, оглушение и замедление на 30. Запас здоровья. Уменьшение затрат на применение рывка. Увеличение скорости рывка. Нет, затраты. Так, и последний у нас. Так, вот так возьмем. Дальше же доиграем навыками. Так, ой, Хаганочка. Хаганочку мы любим. Хаганочка мне нравится, извиняюсь. Ганку я уже прокачал. Давайте посмотрим, правильно я тогда сделал. На навыки не смотрите Это без учета вот этого всего того Что мы сейчас будем прокачивать Так, увеличение базового запаса <клес> Резервов Так, тут мы пошли по турельке Прочность турельки Жизнь что я выбрал, жизнь Ну тут с одной стороны Можно сделать вот так вот И мы чисто сыграем на, на турель не на личную выживаемость, а на игру от турели. Так, увеличение времени действия, способности. Уменьшение стоимости. Нет, действия. Включение радиуса пожертвовали жизнью. Еще пожертвуем. Базового запаса и средства. вот если делать на турельку то надо по идее уменьшать время восстановления если мы делаем себе хуже если мы не делаем себя хуже то мы оставляем себе вот в таком варианте урон спецсредства либо еще конечно еще бы комплект ну тут у нас был выбор увеличение запаса прочности турели падение а попаданию стрелью накладывать метку либо увеличение урона турели еще раз говорю, здесь вот выбор, допустим, если мы возьмем вот так, то скорее надо брать его вот так. Для того, чтобы, да, мы теряем, конечно, сотку выносливости, да, мы будем под, под угрозой применения самой способности, но с другой стороны минус 10 секунд восстановления, это, это что такое 10 секунд, да? Ну, пока, пока мы оставим... Вот в таком варианте, все таки первоначальный вариант мне нравится. Вах, Матадорка, я бы вообще его бы переделал. Ай, кто вообще его придумал. Ладно, не будем о грустном. А, увеличение базового запаса здоровья. Здор... Я все равно в не буду играть. Хочется аж прям прокликать. Бой комплект. А ускорение выставления способности, либо уменьшение отрицательного эффекта замедления... Так вот. Увеличение времени действия. Далее, ускорение восстановления способности. Жизнь. Либо увеличение скорости рывка. Мышь мотодор мышь ускорение восстановления. Так, увеличение прочности без средства. Либо уменьшение стоимости применения способности. По способности пойдем. Увеличение точности без сошек. Приятненько. прочность щита счета. Уменьшается эффект. Изменение накладываем на тем при применении способности. Да, конечно, конечно. По способности пойдем. Да, так Попадание с пулемета во время действия способность накладывает на цель эффект слабость. Оно а ну, это просто без выбора. Увеличение звазовой скорости передвижения. Либо увеличение максимального запаса выносливости. Вот так возьмем. Так, ну и последний тяжелый выбор, да, у нас боекомплект. Плюс одна штука. Увеличение максимального запаса выносливости... Блин, даже не хочется кредит на него тратить. Увеличение максимального запаса выносливости оперативника. Прочностью. Вот так вот. Мы пойдем по обилке, блин. Слушайте, не хочу тратить а, кредиты. Но ну, вы поняли, да, как я хочу его прокачать, поэтому мы сделаем вот так вот. Потому что вот так вот я предлагаю пройти. Я его вот даже прокачивать не буду. Да. Мне это, ну, как бы нафиг. Следует. Был бы там навык в конце, я бы еще прокачал, а так. Далее. Увеличение запаса прочности щита, которое дает способность. Давай. Вот тут вопрос, да? При активации способности, союзники в радиусе 10 получают эффект щит. Вот на союзников накладывать щит или увеличение базы? С одной стороны, я бы лучше возьму, наверное, стамину, да? Чтобы быть более динамичным, чем... Помогать союзникам, которые, блин, ни хрена они союзники. Но давайте возьмем так. Свое уменьшение меньше урона от эффекта отравления. Скорость движения в приседе. Так, ускорение, восстановления способности, либо стамина. Давайте. Вот чисто сейчас отыграем, как оперативник поддержки. Жизнь Минус 14, ну так все то. Так, поехали. При наложении эффекта щит на двух и более союзников оперативник получает иммунитет к оглушению и увеличение скорости передвижения на 20. Это мы знаем. Далее. При наложении эффекта щит на двух и более союзников урон оперативника увеличивается на 15% на 8 секунд. Либо при наложении эффекта щит на трех союзников, оперативник получает и восстанавливает 200, уфо, слушайте, но ну вот это да, а, вот это конечно приятная штука, вот, точнее вот эта вот приятная штука на 15%, но по факту э, расход стамины, то есть мы взяли вот так вот, да, можно было бы взять, например, вот так вот, да, если так разобраться, то мы сейчас не нуждаемся в стамине благодаря вот этому, да, мы меньше наносим урона, да, но зато мы каждый бой стабильно бегаем со стаминой. Так, передвижение в рывке снижает получение урона 15, либо увеличение запас прочной щита, который дает способность. Вот это игра на соло, вот это игра на команду. Давайте мы сделаем из него оперативника поддержки, который будет помогать союзникам. Для сол игры однозначно рекомендую делать вот так вот, но если вы играете с кем-то, то рекомендую брать все-таки вот так вот. Дальше, увеличение максимального запаса выносливости противника. Мы уже не нуждаемся благодаря вот этому. Увеличение запаса здоровья, либо емкость магазина плюс... А, у нас три выстрела, так будет четыре выстрела. А так жизни у нас будет еще больше. Давайте, наверное, возьмем на жизнь. Да, скорее всего, возьмем на жизнь. Да, играем мы, скорее всего, наверное, вот так вот. Блин, жизнь, жизнь. Не, давайте возьмем так вот. Я с другой стороны можно взять вот так вот вот так вот но блин я хочу наверное плюс 200 ну вот прям очень жирно очень жирно но с другой стороны 10 мы вот этим будем юзать не правильно, если 150 взять то можно вот так побегать но 200 сами на раунд, блин ладно возьмем возьмем возьмем вот такой вариант да блин тут вот тут прям я буду хорошо тестировать Прям надо будет посмотреть разные варианты под свой стиль Блин Поехали Здоровье либо Уменьшение затрат на применение рывка, наверное, возьмем А не здоровье Время действия способности Тут о способности похерачим Овеличение мастер-запаса выносливости Либо жизнь увеличение времени действия способности, уменьшение скорости, увеличение скорости рывка. Ну, я все-таки наверное, вот так вот. Длительность. Пойдем чисто как э от обилки. Так, увеличение сопротивления урона по действию способности, либо увеличение сопротивления урона сошками под действием способности. Еще раз. Увеличение сопротивления урона по действием способности. Или увеличение сопротивления урона с сошками по Без сошек возьмем. Увеличение базового запаса. А, подожди секундочку. до 65. Да, нет, мы возьмем себе без сошек все-таки. Не всегда мы играем с сошками. Увеличение боекомплекта. Нет. Стамина. Вот тут мы возьмем себе стамину. Увеличение восстанов... а, ускорение восстановления способности, либо уменьшение стоимости применения способности ускорения. ускорение. Так. А свой черта, невосприимчивость к эффекту оглушения во время действия способности. Выставление здоровья во время активной способности. Здоровье. Вот, это уже хорошо. Тут мы здоровье не взяли, но зато отыграемся вот этой обилкой. Далее, увеличение сопротивления урону по действию способности. Плюс 10. Без сошек. А, основное оружие носит урон укрытия во время действия способности. Либо увеличение сопротивления урону с сошками по способность. способности. А, вот, честно говоря, хочется, ну, хочется взять вот это. Вот все хочется взять вот это. Но а, очень интересно протестировать именно вот это. Просто надо-надо просто потестить. Далее берем у нас Один. Конечно же, броня. Увеличение времени действия эффекта способности плюс одна секунда. Или стамина плюс одна секунда. Далее, ускорение восстановления. Так, увеличение времени действия эффекта способности плюс одна секунда, либо ускорение восстановления способности 5 секунд. Если уж действует, пускай действует. Так, увеличение базы запаса здоровья на 10, либо стамина. Так, увеличение дальности применения. Уменьшение стоимости применения. Ну, минус 25, это прикольно, конечно. Но плюс 4 метра, это... Да нет, слушайте, и так дальность большая. Давайте возьмем на уменьшение. Радиус действия. Да нет, ну... 24... Грубо 28. Ну, такое. лучше уменьшение стоимости. Так, уменьшение затрат на применение рывка. Либо... Увеличение скорости рывка. Уменьшение затрат. И последнее. Повышение дополнительного урона от оружия, получаемого противниками под действием и способности. Либо ну, противник, находящийся под... Действием эффекта способности Получает эффект эми и растерянность Давайте попробуем на негативке сыграть Сыграем на негативке Так, ладно, а противник ну и следующий идет у нас инжоу. <coughs>, К сожалению, инжоу у меня нету. Я был в командировке, пока он выходил. И не было возможности его получить. Так, ну как бы я пошел, если бы у меня был инжоу, который я хочу получить. Блин, жалко его нет. Не, не дают. Увеличение максимального запаса выносливости. Так, тут бы я взял, наверное, жизнь. Далее. Просто становление попробовал на скорость восстановления брони протестировать прочность генератора либо увеличение ради действия генератора радиус действия я бы наверное сделал а не прочность так ускорить вот восстановление способности увеличение прочности генератора или увеличение времени действия способности скорость восстановления здесь сюда пошел бы сюда сюда далее увеличение урона спецсредства либо на цель по вашему 10 SPSS накладывается фикметка, виден ее про... Нет, я бы взял, наверное, урон. Дальше, увеличение бонуса скорострельности, получаемого в, в радиусе действия генератора плюс 10. Прочность генератора. Увеличение скорости восстановления брони. Ну, здесь бы я, конечно, взял... Скорострельность. Так, увеличение максимального запаса выносливости 50, либо здоровья. Я бы взял все-таки, наверное... Я бы взял все-таки здоровье. Уменьшение задержки перед детонацией, минус 2 секунды, или увеличение урона детонации. Так, адропопом. Но так это противника мне нет, я не могу нормально, сколько у нас умерения. Сколько у нас сдается на детонацию? Наверное, на урон поставил бы. Не знаю, тут, тут, тут для меня очень спорно. Так, здесь что у нас, учительная запаса резервы? Здесь я поставил бы все-таки резерв. Вот здесь я взял бы резерв вместо увеличения базовой скорости. Ну и последнее, увеличение разницы действия генератора способности плюс метр. Вот такой бы билд я сделал на этом оперативнике. Это сугубо мое личное видение тестовых вариантов данных оперативников. Ваши варианты, соответственно, пишите в комментариях. Очень интересно посмотреть, каким же путем пошли вы. И напоминаю, что в группе Прокалибр проходят проходит разнообразный розыгрыш, а также на канале VK Play. тоже проходят розыгрыши. Ну а с вами был Димон. Пока-пока. Увидимся на фалях сражений.